Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Эти блины просто тают во рту. Делюсь с вами этим рецептом, а также расскажу о блинах пару лайфхаков, которые всегда пригодятся. Итак, заводим тесто. В муку засыпать сахар и соль, перемешать и сделать небольшое углубление. Ввести яйца и деликатными движениями взбивая их, вмешивать их в муку, захватывая ее с боков. Следующий шаг – молоко. Вводим его тонкой струйкой и тщательно вмешиваем в тесто. А вот и первый лайфхак. Такой метод замеса теста на блинчике хорош тем, что в нем никогда не образуются комочков. Далее добавить растительное масло, перемешать. Заканчиваем приготовление теста по следующим ингредиентам. Это сливки. Скажу так, если у вас домашнее молоко высокой жирности, то сливки не нужны. Но в большинстве случаев именно они придают блинам этот неповторимый нежный сливочный вкус. Тесто готово, его не нужно пробивать блендером или пропускать через сито, оно без единого комочка. Даем ему постоять минут 30 при комнатной температуре. А теперь к жарке блинов. Сковороду слегка смазать маслом и немного разогреть. Блины такого типа я жарю на огне чуть выше среднего. У меня на плите 14 отделений, я жарю на восьмерке. И получаются блины гладкими и шелковистыми. Многие думают, что секрет ажурных блинов или блинов в дырочку это особенности теста, но это не так. И вот еще одна хитрость. Все дело в температуре сковороды. Смотрите, сейчас я нагреваю ее на 12 отделении. Сковорода буквально дымится. Заливаю и распределяю по ней тесто. Жарятся такие блины молниеносно. Какие-то секунды и готово. Вот такая стопка блинчиков у меня получилась. И посмотрите, на вид это абсолютно разные блины. И если честно, я даже на вкус их нахожу не одинаковыми. Какие именно вкуснее, решать вам. Но рецепт таких блинчиков вас не разочарует уж точно. Пробуйте, готовьте. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои другие видео. А я вам говорю. Бон аппетит и абьянтол.